Всем привет, ребят! У микрофона, как всегда, Антон. Сегодня у нас будет, правда, очень крутая подборка самых дорогих детских машин. Тут будут и Ламбы, и даже Porsche 911, и еще много интересного. Я думаю, вам точно понравится. Даже я немного подзалип. Так что, скорее бросайте все свои дела. Хватайте чаек, вкусняшки, присаживайтесь поудобнее, и не забывайте поставить лайк этому видео. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А также в конце ролика у нас будет конкурс на 1000 рублей. Ну а теперь погнали!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 Да, безусловно, она не такая зрелищная, как тот же Макларен или спорткары, но на самом деле для города и повседневного кайфа она скорее даже будет круче. Ух, ребята, далее у нас просто мега-крутая тачка. Это мини-копия Audi 80 Cabrio, Но в отличие от всех машин в этом ролике, эта копия сделана не для детей, а для взрослых фанатов этой марки и модели. Ведь эта копия сделана точь-в-точь, -точь, как настоящий автомобиль. Каждая деталька сделана как в настоящем. Так, даже салон из таких материалов и вся приборка, вся панель такая же, как и настоящий автомобиль. Что-то мне кажется, что эта модель не очень дешевая, и за такую цену можно было бы купить себе настоящий автомобиль. А да как еще? Она, кстати, еще и протюнена. Как? Она занижена, и установлены крутые диски с полкой. Не показывайте эту машину любителям Audi, ибо они все сделают, чтобы достать ее».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 популярности среди девочек в общем очень прикольная и красивая тачка ух ну ничего себе а это у меня кобра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 И всем пока!